Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Показываю сегодня свой бой Да, делаю это и не часто, но иногда Иногда получается проводить нормальные бои Тем более, да, усердно так Поиграл я в ранге, это у нас ранговый бой Так, карта Атлантика Первый зал. ну, худо-бедно, тысяч тоже неплохо Есина вражеский, по-моему, решил упороться Ну, так и происходит, да, еще ловит торпеду ну и в итоге тут при помощи ПМК его добираю. Да, можно посмотреть, да, как кому-то подрезал. Ну, в принципе, не. У меня такой задачи не было. Я шел сюда по своим делам. Да, Зал дал СГК, когда у него еще полный запас прочности был. А там уж как получилось, так получилось. ПМК противника добирает. Зачем, спрашивается, ты вообще вот так вот выходишь в ранге? Бесят такие игроки, которые в рангах не. Не знаю, вот, вот либо вот так сливаются просто так. Не знаю, может, у них такой метод получения первого ранга, да, он сейчас сразу пойдет на другой корабль и опять также по центру будет сливаться. Но ну, мне кажется, так до первого ранга, ну, теоретически возможно, да, добраться, но это кто-то, получается, делает за тебя. Те, кто был в твоей команде. Они потом, да, вот должны играть, получается, еще за плюс одного союзника. А сколько бывает попадается? авкашеров там, ну, в общем, ладно, это отдельная другая история. В общем, ну, часто встречаются, короче, недобросовестные игроки. Да, вот получился еще, ну, более-менее нормальный зал. Там выбить Цитадельку из Вермонта. Одну единственную, да, из Вермонта я сейчас выбил. Что-то да, пока заболтался, сам даже <laughs> не заметил. Вот, пожалуйста, и союзник у нас тоже такой особо одаренный. Причем, да, тоже на Ясина пошел захватывать точку С, в итоге его там Марсо уничтожает. Здесь Салим, который захватывал точку А. Я вот не пойму, да, отбрелся. Ну вот, полетели, полетели с ПМК. Снаряды. я вот просто люблю более такую агрессивную игру, но я всегда про это говорю, я не люблю отыгрывать где-то там на третьей линии, мы даже на тех можем. кораблях, которые, в принципе, да, больше предназначены для игры на дальней дистанции, но неинтересно это мне вообще, да, но из-за этого иногда получается, да, вот одно неловкое движение, где неудачно вот попадаешь под фокус, и тебя просто... Быстренько уничтожает Да, вот сразу здесь два пожара получаю Мало того, что Салим фугасами настреливает Еще ПМК от нас с этого Зато как приятно, когда Вспомогательный калибра настреливает с двух бортов И налево, и направо кидают Салема бы хотелось, конечно, уничтожить Но не получится У Салима очень хорошая маскировка Он сейчас уйдет Перестанет стрелять, уйдет из за света когда у него останется совсем мало прочности, но уже немного, да, уже 12 тысяч, там меньше. Всего одно хорошее пробитие, и нету. Здесь еще удается торпеду попасть. да дабы с другого борта то же самое проделать. Ну и в такой ситуации, да, когда ты понимаешь, что ты противника, ну или, ну, в итоге я его все-таки добрал, да, там по нему причем еще настреливал он. И Агая, и вампир, но добрал все-таки я. И когда ты понимаешь, что противник уже погибает, не надо по нему стрелять, да, то некоторые, вот даже ид идя на Таран, э, то есть Тараном происходит взаимное уничтожение, как бы, ну, если, конечно, нет вот этого флажка, ну ладно, забыли про это. То есть, идя на таран, в этого же противника стреляют. Зачем, спрашивается, если все равно тараном ты его сейчас уничтожишь? То есть больше урона у тебя уже не будет. Будет, да, что ты выстрелишь, что не выстрелишь. Поэтому лучше, пусть стрелять по менее удобной цели, но просто да, стрелять в кого-то другого. То есть, общая суммарно, это эффективность будет выше из-за этого. Вот как сейчас, да, в этой ситуации я стрелял в основном по Салиму, даже когда уже прочности оставалось у Гленхора мало. Даже если бы союзники тут особо никто не помогали, вторым торпедным залпом я его, в принципе, должен был так и так уничтожить. Здесь гроз с полным запасом прочности. Ну, а вот как бывает, вот такие вот осторожные игроки, где-то весь бой прячется там, из-за островов накидывает там с дальних дистанций, вот да, тот же Грос вешают на него, по ходу, модернизацию на дальность стрельбы, но потому что так у Гросса дальность стрельбы среди линкоров, в принципе, небольшая. Да, у него получается там в районе 20 километров. А еще, если с уникальной модернизацией, вот как я, к примеру, играю, там 19 километров получается. То есть, спрашивается, зачем садиться на линкор, который предназначен для средней и короткой дистанции, и затачивать его под дальнюю дистанцию. Ну, Блин, столько кораблей в игре. Когда ты можешь выбрать более подходящий, он будет более эффективный. Так, да? к примеру, возьмите того же коня. Он с дальних дистанций, да, там фугасами вообще может такие цифры урона наносить. Причем там и точность неплохая, и. Ну, и сами фугасы, конечно, у британцев. Слишком крутые. Вот и все, да. Обычный пример. Зачем брать? корабль. Вот, не надо брать гроз, затачивать его под дальность. Возьмите коня, у него дальность стрельбы хорошая. Даже модуль на дальность на надо вешать. Сколько у него там базовая, не знаю, ну, 24, что ли, извиняюсь, если я не прав. Ну, в принципе, да, если что. Короче, такие корабли больше предназначены для битв на дальних дистанциях. Нежели немецкие линкоры Которые вот как раз я предпочитаю Прокачивать в БМК и выходить на короткие Вот неплохой зал, 5 пробитий, 20 тысяч урона Куда спрашивается Вот Вермонт, к примеру, отправился С салемом ладно, понятно Он убежал в угол карты, у него мало прочности Там подождать, пока ремки откатятся А вот Вермонт Вы вышли в ранге, да, видно В принципе, бой более-менее сейчас Равно проходит, остаемся 3 на три, да, у нас три линкора, но крейсера иногда тоже нехило решают за счет своих фугасов, да. К примеру, тот же Салим мог где-нибудь вот здесь, за островами, находиться и спокойно от рельефа отыгрывать. Нет, он предпочел делать это с чистой воды, опять же, ну, тоже неправильное использование корабля. Да, захватил точку А и ушел, все, ушел, нашелся островок и спокойно от рельефа отыгрываешь. В принципе, там, ну, дальность позволяет. Да, потому что любители тоже вот этот модуль повесил. И там сколько дальность? Не знаю, 18-19 километров, наверное. Хотя не ну это у вот но у Салема. Салема это же у нас, блин, не помню, что Салем там тяжелый, легкий, что-то. Вот, хрец, По-моему, вообще даже не прокачивает. И вот здесь тоже, ну, вот я не знаю, сейчас... Ну, видно, Кремль сразу, я так и подумал, идет на Таран с Гроссом. Зачем мы тут вдвоем? У Кремля 90 тысяч прочности. У меня 50, то есть мы его спокойно уничтожили, не напрягаясь. Просто причем малой кровью особо бы не потеряли прочность даже. Ну, пару залпов он успел бы сделать. Тем более Кремль носом танкует. Нормально. Нет, идет на Таран, вот тут тоже идёт. Ну, смысл там, ну, 40 тысяч урона ты получил оно того стоило вот вермонт развернулся все-таки пошел сюда ну опять же хорошая возможность пострелять урона уже у меня 193 тысячи я не помню в этом бою за 200 перевалит не перевалил просто я недавно вот, да вот на нашли и на мекленбурге у меня еще был неплохой бой кстати тоже по нему поэтому реплей видео запишу вот да, вот. а, все, за 200, да, в одном бою за 200, в другом около 200. Вот. Салим проснулся, там восстановил прочности, у него почти 20 тысяч, пошел в бой. Ну причем, да, если ты понимаешь, блин, что здесь идет ПМК-ленкор, зачем сближаться на такую дистанцию, когда по тебе начнут стрелять эти... Такое количество орудий Нету, идиот Мне кажется, ну ты играешь, прокачал десятку Должен знать ТТХ кораблей А, у десяток 12,5 километров Максимальная дальность Ну я-то не против, я только за, чтобы вот такие Вот, да, там, и все Он просто попадает, там, белого урона Нет-нет, а какие-то цифры вылетают Вермонт опять ушел прятаться. Сейчас, по-моему, все корабли носом танкуют. Кто-то с сквозняками. Нет, ну иногда получается цитадельки даже через нос выбивать. Хотя, да, это не то, что, что надо знать, куда стрелять. Тут больше вопрос к везению. Потому что даже с 10 километров иногда снаряды так <laughs> ложатся. Даешь полный залп, а там слева, справа и ни один в цель не попадает. Это уже вопрос к рандому Пожарный, Есть на Салене пожар У него уже, возможно, аварийка на КД Ну и все, уже шансов у него никаких Ну у него в принципе и не было никаких шансов Да, просто спокойненько стал Аккуратненько ромбиком Тут уже решая, ну пора использовать аварийку Может быть немного рановато Но я просто думал, что Салим то уже все Вроде должен уничтожиться и не успеет еще один пожар мне сделать. Хотя, в принципе мог. Немного я здесь поторопился. Вон, Вермонт опять возвращается. Есть еще один пожар на Салиме. Ну все, Салим догорает. Можно переключаться на Вермонта. Гермонт что-то... Большую часть боя он, в принципе, прятался, но прочности у него в итоге не так-то и много. Потому что, да, те моменты, когда он вылазил, он ходил бортами и получал большое количество урона. То есть жил только за счет того, что он прятался. В общем, всем спасибо за внимание. Не забывай подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.